Всем привет! С вами Дмитрий урсул И в этом видео я хотел бы поговорить о том, что понадобится начинающему музыканту э, из оборудования в своих таких, скажем, первые шаги. Э, я здесь разделил, как я уже это делал в предыдущих видео, э, каждого, скажем так, начинающего музыканта на некоторые категории. Я уже вас просил в предыдущих видео определиться, чем вы хотите заниматься даже несмотря на то, что у вас может интересовать все эти пункты или там многие из них, я все равно советую сделать куда-то все-таки больше фокус, а остальные уже как бы частично тоже под это дело подстраивать какие-то моменты. То есть вы, ну, грубо говоря, вы решаете, что вы будете больше заниматься аранжировками, но при этом вам и так интересно сведение мастеринга. Или наоборот, вы хотите быть э, миксинг-мастеринг-инженером, но вам также интересно... Сам процесс создания аранжировок, работа с партиями и так далее, то есть в этом нет ничего такого, то есть это не то, что какие-то блоки, что вы только выбираете одну область и в нее полностью с головой ныряете. Нет, ну просто нужен этот некий стержень, то, о чем я говорил, который вас будет помогать удерживать, скажем так, мотивацию и внимание на получение новых знаний и на развитие своих способностей, потому что без этого вы просто можно 2-3 года сидеть за компьютером, что-то вроде делать, но результата так такового не видеть. А это очень важно. Если мы не видим результата, мы, нам мы не знаем, куда дальше двигаться. Вот. А, но, думаю, это понятно, поэтому я здесь разделил на такие категории, то есть вы можете как-то себя кому-то Определить, то есть, если вы это сейчас я в первую очередь обращаюсь к тем, кто кто только-только, вот скажем так, пришел в мир музыки и звука для тех, кто уже много лет работает, скорее всего, этот вопрос решен. Но так или иначе, будет полезно пересмотреть вдруг какие-то появятся новые мысли. Итак, пойдем по порядку. Я первую категорию выбрал sound продюсер электронной музыки, так как сейчас это очень популярно, многие слушают электронную музыку, и, в принципе, сама структура электронной музыки она достаточно понятна даже людям далеким от музыки поэтому велик соблазн просто там купить какое-то минимальное оборудование поставить программу и хотя бы попробовать что-то сделать сюда ну я наверное могу частично отнести также битмейкеров то есть можно сюда дописать битмейкеры то есть это тоже по сути электронная музыка только больше ориентированы на рэп хип-хоп жанры а, то есть а под электронной музыкой больше понимаю транс IDM и так далее но так или иначе это в принципе одна категория а, что вам понадобится ну помимо естественно секвенсора и компьютера это по умолчанию для всех этих пунктов я это здесь не стал писать это очевидно а, звуковая карта в принципе тоже очевидная вещь но я просто хотел на ней они ней чуть подробнее поговорить для сам продюсера звуковая карта в принципе важна только С точки зрения удобного удал подключения эм, Наушников, каких-то недорогих мониторов Но... Я знаю, что это порой бывает не обязательно. То есть звуковая карта может использоваться встроенная в Mac, например. То есть если у вас компьютер Mac, у них достаточно неплохие встроенные звуковые карты. Если вы не планируете ни чего записывать, то есть никаких живых инструментов, вам не нужен вокальный микрофон, то, в принципе, вам и не нужна отдельная звуковая карта. Конечно, с ней э, многие вопросы решаются легче. Э, есть звуковые карты, которые там чуть, как драйверы работают чуть побыстрее и получше, чем встроенный в Mac звуковой карта, но это уже такие нюансы то есть даже если вы выберете, можно брать что-то такое не самое дорогое то есть вот я у меня здесь есть поиск по звуковым картам какие вообще в принципе на рынке присутствуют в принципе их очень много то есть они все в основном отличаются количеством входов качеством предусилителей но опять же если вы битмейкер и Аранжировщик в Ну, создатель, скажем так, электронной музыки, то, наверное, вам это не так актуально. То есть, можно, в принципе, купить любую звуковую карту внешнюю, которая просто будет вас устраивать по цене качеству. Они, в принципе, плюс-минус на качественном уровне, то есть, есть некая планка, то есть, ниже которой ни один производитель не скатывается, поэтому вам, в принципе, подойдет любая, ну, кроме может быть у вот таких вот китайских совсем. А... То есть, я думаю, с этим понятно. Но наушники то же самое. То есть вы можете брать не самые, не обязательно самые -то дорогие, топовые наушники. Но опять же, чем они качественнее, тем у вас э, более четкая будет картинка. Ваше понимание. То есть, во-первых, вам нужно будет на качественных наушниках послушать э, много той музыки на которую вы хотите ориентироваться то есть тот жанр чтобы понимать соотношение басов какие звуки как все расставлено то есть это очень важно именно на этапе создания это все заранее понимать поэтому по наушнику я наверное, порекомендовал бы вам закрытые закрытого типа потому что в них лучше читается бас а электронная музыка там хип-хоп музыка это в первую очередь конечно басовые частоты то есть если в басу что-то не так то вряд ли ваша композиция ваш трек будет звучать на должном уровне даже там без какого-то сведения и так далее. А, далее недорогие мониторы это тоже такая опция, скорее, то есть я знаю многих продюсеров, которые работают без вообще мониторов, то есть они не занимаются сведением, они только просто делают аранжировки, работают там с синтезаторами и не делают сведения какой-то, то есть им не нужно прям четко слышать как свой звук, то есть. Но либо можно купить недорогие, то есть очень много мониторов такой средней ценовой категории то есть там тысяч за 20 можно купить себе пару мониторов это в принципе по современным ценам достаточно дешево Далее, медиклатура или контроллер. Опять же, все зависит от того, как вы будете работать. Есть диджеи, есть саунд-продюсеры, которые работают вообще без медиклатуры, то есть, просто либо все рисуют мышкой меди информацию либо работают с лупами, сэмплами, все, опять же, мышкой рисуют, расставляют и так далее. То есть есть такой тип работы, поэтому медиклатура просто не нужна, потому что, как правило, многие не просто не, не владеют фортепиано, не владеют нотами, и медиклатура, если и будет, она будет скорее так, как обременить Стоять и постоянно напоминать о том, что вы не владеете клавишами. Поэтому, может быть, она и не нужна. Можно купить просто обычный какой-нибудь контроллер с петками или с крутилками, там при и к примеру, L LPD есть такая серия, то есть там просто есть петки для, например, для набивания пальцами каких-то битов и есть э, просто назначаемые крутилки, которым можно назначить какие-то параметры э, в том же лоджик, например, и э, работа с автоматизацией. А с точки зрения сам продюсера электронной музыки, да и битмейкеров, это очень важная вещь, то есть работа с автоматизацией, работа с фильтрами, э, работа с какими-то эффектами, это очень важно. А, дополнительный синтезатор, имеется в виду vst синтезатор, то есть вирту э, Виртуальные синтезаторы? Если вы какой-то конкретный жанр пытаетесь, скажем так, нырнуть, то есть, если брать электронную музыку, то в, каждой, в каждом жанре есть такие свои, скажем так, и, иконические такие синтезаторы Которые используются всеми диджеями такими или И продюсерами, и именитыми Это можно даже у них на сайтах узнать Есть специальный сайт, по-моему, если я не ошибаюсь Где прям выкладывают информацию о том, кто чем пользуется Кто какие синтезаторы любит То есть, ну это всякий Massive, там, Silent, Spire серум, то есть вот такие самые топовые синтезаторы, которые используют все. Возможно, вам они тоже понадобятся, потому что, ну, рано или поздно вы просто... Возможно уже э, пойдете дальше или захотите какие-то особенные э, звуки крутить и без этих сторонних дополнительных синтезаторов вряд ли у вас э, быстро получится это сделать. Хотя, например, встроенный синтезатор, я всегда об этом говорил, встроенный синтезаторы, например, в Logic, они, ну, очень качественные, очень классные. То есть ES2, есть например, или Алхимия, если их полностью освоить от A то, в принципе, можно накрутить практически любой характер звука. А, ну думаю здесь все понятно это в принципе все что касается вот сам продюсер электронной музыки битмейкеров Дальше у нас идет аранжировщик в принципе все то же самое те же комментарии то есть то же самое что для сам продюсера здесь я бы наверное, все-таки сказал что медиклавиатура обязательно вы вряд ли сможете быть полноценным профессиональным ранжировщиком, если не вы не владеете хотя бы каким-то базовым на базовом уровне клавишами потому что все-таки писать аранжировки там он поп стиле или может поп-рок стиле тем более сейчас запросы разные у клиентов если вы планируете делать аранжировки и песни на продажу то ну без знания владения клавишами очень сложно поэтому я здесь это записал, записал как уже обязательное в отличие от битмейкера а, то есть это ну нужно тоже понимать и также я записал всякие библиотеки э, сэмплов лупов различных синтезаторов их можно некоторые библиотеки сэмплов э, есть в интернете бесплатные некоторые продаются там по каким то там, очень дешевым ценам а, у них у всех есть там э, лицензии то есть вы можете их использовать в своих работах э, После того как купили спокойно не там не боясь что кто-то там когда-то на вас подаст суд что-то такое вот ну, в общем э, и синтезаторы в принципе то же самое что и битмейкеров то есть какие-то такие иконические синтезаторы уже признанные в индустрии тоже полезно было бы приобрести себе в коллекцию просто чтобы иметь доступ к каким-то таким классическим звуком э, но ну, тут опять же все зависит от того в каком жанре вы хотите работать какие аранжировки писать то есть тут э, ну все очень тоже зависит от конкретного условия Случае. Далее музыкант если вы просто например, гитарист, клавишник или басист, как я здесь пометил, и вы хотите, ну, просто, например, иметь возможность записывать себя, чтобы послушать, это очень классная вещь для например, обучения, для развития своей игры. То есть, если вас не интересуют аранжировки, вас не интересуют а, там, сведения, мастеринг, вас интересует только возможность а, играть на гитаре, записать себя, обработать, например, какими-то эффектами а, встроенными, например, потому что очень много сейчас появилось классных действительно... А, плагинов которые позволяют классно обработать например гитару и бас а, то есть и порой бывает что там в домашних условиях не получается поставить громкий усилитель там использовать какие-то внешние педали потому что это требует тоже определенной громкости игры то есть это вы можете позволить себе например только в репетиционной базе там и на концертах а дома вам нужно заниматься на тихом уровне и вот при есть такая альтернатива хорошая использовать для этого вот тоже звуковую карту, наушники э, и, возможно, какие-то недорогие мониторы. Если вы хотите себя просто записать и послушать со стороны то есть у вас есть какие-то гитарные минусы, вы их загружаете в секвенсор, под них записываете партию свою и слушаете и, например, можете это использовать как свой портфолио или там кому-то отправлять что-то. Бывает такое, что вы, может быть, как сессионный музыкант, вам присылают по интернету какую-то запись э, и просит там запиши сюда какой-нибудь сол гитарная вот или бас пропиши, э, то есть у вас должна быть возможность это сделать в домашних условиях, то есть у вас нет как-то обрабатывает что-то работать с какой-то обработкой поэтому вам кроме звуковой карты наушников просто чтобы себя слышать uh, и как опция недорогих мониторов, вам больше ничего не нужно из оборудования. То есть этого достаточно... но я здесь не затрагиваю, конечно, оборудование, касающееся вашего инструмента. То есть там у гитары, это могут быть какие-то педали, там кабели дополнительные и так далее. То же самое касается клавиш. То есть это я не затрагиваю. Я именно говорю вот то, что идет после компьютера, скажем так. То есть компьютер, секвенсор, и вот дальше у вас звуковая карта, и наушники, и, возможно, какие-то недорогие мониторы. Четвертый это вокалист. Здесь посложнее. Здесь э, как бы все те же, в принципе, комментарии, что и для музыканта, да, но здесь уже больше нужно вложений в, во-первых, оборудование, а во-вторых, конечно, в помещение. То здесь уже начинает играть роль обязательно помещение, потому что если у вас помещение не подготовлено, то качество звука, качество вокальной дорожки будет оставлять лучше. То есть если вы э, хотите записывать уже что-то, какой-то конечный исходник у себя вот в домашних условиях, то э, вам придется вот, вот это все что здесь я расписал э, рассмотреть приобрести э, и как-то под себя адаптировать если вы просто планируете записывать какие-то демки э, то возможно вам вот понадобится вы, вы можете скорее всего себя относить вот к этой категории то есть только вместо гитары и клавиши бас, у вас будет просто обычный микрофон с, с проводом то есть какой такой с которым вы работаете например на сцене то есть там шур э, 58 ну там и так далее то есть для этого не обязательно вот все что здесь я написал но если вы хотите профессионально записываться например, там вы диктор например или вы вокалист сессионный который прописывает вокал там для разных музыкантов там по всей планете то вот это минимальный набор опять же напомню что это минимальные наборы это не не все что вам нужно это именно минимальный набор для того чтобы просто делать на приемлемом уровне качества какой-то контент соответственно звуковая карта здесь уже обязательно фантомное питание то есть например к вот если взять то, что я здесь нашел, например, самые, одна из самых популярных и таких, скажем, классных по цене качества, это вот, например, Focusrite Scarlett 2.2. и 2 И2. Не сочтите за рекламу, я просто сам люблю Focusrite, у меня всегда были Focusrite звуковой карты и у моих знакомых. Это, конечно, самый базовый уровень. То есть, опять же, говорю, это не какая-то топовая карта, которой нужно стремиться, на которой нужно там молиться, скажем так. То есть, это самый такой базовый уровень, но у него отличное сочетание цена-качество. То есть, видите цену и, собственно, такие варианты. И она дает то, что вам нужно. То есть, здесь есть фантомное питание, здесь есть встроенный мониторинг. Об этом тоже важно сказать. То есть, есть карты, у которых есть встроенный мониторинг с самой карты. То есть, вы вставляете микрофон, например, во вход и слышите тут же себя с карты то есть минуя компьютер то есть у вас сигнал отправляется по USB кабелю на компьютер но вы себя слышите в наушниках прям со входа эм, эм вокального, то есть со входа микрофона. Это очень удобно, чтобы слышать себя в наушниках и не было никакой задержки, потому что у многих в картах нет этой функции, и им приходится слышать себя только через Logic, то есть в Logic есть функция Software Monitoring, то есть когда вы, вам обратно в наушники отсылается звук, уже прошедший через Logic, но если у вас много какой-то обработки, много каких-то плагинов стоит в проекте, то возможно даже минимальная задержка там 5-10 миллисекунд, а с ней уже очень некомфортно петь, то есть вы Поете, а слышите себя с 10 миллисекунд задержкой, и это реально выбивает из темпа, это выбивает из настроения. Ну, то есть, поэтому я бы вам порекомендовал какие такие карты, в которых есть обязательно input мониторинг, чтобы себя слышать. Э и фантомное питание. То есть, это прямо обязательно для тех, кто работает прям с профессиональным вокалом. Ну и соответственно, отсюда выходит сразу конденсаторный микрофон, то есть, это то для чего нужно фантомное питание, то есть это необычный динамический микрофон, с которым вы работаете на сцене, это конденсаторный микрофон, он может быть тоже не обязательно дорогим, то есть есть тоже определенный уровень качества, ниже которого, в принципе, сегодняшние производители не падают, то есть можно взять какой нибудь АКГ Perception, к примеру, то есть у всех, в общем, есть такая бюджетная линейка в районе там от 10 до 20 тысяч рублей даже может быть даже от 8 от 7 тысяч рублей вот даже так можно рассмотреть э, фирму октава так это отечественный производитель у них тоже цена может быть чуть-чуть там по демократичной на как конкретной модели вот ну то есть надо посмотреть э, но вам нужно обязательно конденсаторный микрофон потому что он э, выдает максимальное такой спектр частот насыщенность вокала также вам нужна стойка провода акустический кран и сюда еще не записал поп-фильтр Обязательно. Это прям, ну, must-have, я думаю, это тоже понятно. То есть, ну, провода здесь на самом деле один провод, только микрофонный нужен. Uh, XLR xlr кабель. Uh, обычный микрофонный акустический экран, который на стойку вешается. То есть uh, такой полукруглый. Сейчас попробую его здесь найти. Ну, то есть вот такой вы наверняка это видели многократно они есть разных типов тоже есть более продвинутые более простые есть то есть ну за разные цены вот это поп-фильтр для тех, кто не знает, то есть вам поп-фильтр тоже понадобится. А, соответственно, этот экран просто вешается на вашу стойку. Вы находите какое-то более-менее место, где не сильно слышны а, отражения от стен комнаты. Желательно где-то, может быть, там например, ближе какой-нибудь звукопоглощающей поверхности. То есть за можно какую-нибудь тору поесть или ковер, что-то такое. И спереди поставить вот такой экран. И у вас, в принципе, исходник будет звучать гораздо суше, чем вы просто поставите микрофон посередине комнаты и будете в него петь. То есть это такой хороший вариант для дома для домашней записи я им постоянно пользуюсь исходники получаются очень такие достаточно чистые качественные без а, ненужной реверберации помещения а... Ну вот я уже тоже сказал, да, про помещение бессильной риберации. Если у вас прям совсем кошмар, то есть у вас какие-то высокие потолки, нет мебели, отделка стен такая же, там каменные стены, что все просто летает, вы хлопаете в ладоши, и у вас там чуть ли там не заводится звук в комнате, то, конечно, записывать вокал в таких условиях, ну, я бы не рекомендовал. Вряд ли вы с, этой, с этим исходником кто-то что-то сможет сделать. Там будет очень много резонансов, очень много эхо, и, ну, будет исходник такой, не звучащий, как студийная запись вот соответственно с этим э, тоже нужно решать либо делать акустическое оформление помещения либо делать какую-то вокальную кабинку сейчас сегодня есть фирмы которые делают прям вокальные кабинки хотя они очень недешевые мягко скажем то есть это уже не тянет наверное нас до базовый вариант но есть такие домашние такие бытовые решения то есть можно купить там поролон э, рулон поролона и там например, поставить какую-нибудь э, перегородку и обклеить э, поролоном и просто за нее вставать и записывать решений бывает много тут как говорится уже ваша фантазия ваши возможности вам подскажут и как дополнительно я пометил микрофонный прям с компрессором опять же все зависит от микрофона но если у вас появится например, бюджет со временем можно рассмотреть какой-то внешний микрофонный прям который будет по линейному входу подключаться к звуковой карте то есть уже будет не звуковая карта усиливать э, сигнал микрофона а будет усиливать именно микрофонный прям и уже линейный сигнал передавать на звуковую карту для чего это нужно? Для того, что микрофоны прям побывают, во-первых, с разными характерами звучания. Они есть транзисторные, есть э, ламповые, то есть можно какой-то свой характер под свой тембр подобрать. А, и также у них есть встроенный компрессор, то есть можно сразу настроить определенную компрессию, чтобы потом меньше возиться с исходником в секвенсоре. То есть тоже вот такой вариант э, достаточно интересный, и со временем можно к нему прийти и последняя категория это миксинг и мастеринг инженер а, тут уже все прям так можно сказать по красоте то есть это самая такая требовательная а, ну можно сказать такая подпрофессия из всех вот этих рассмотренных которые максимально требовательны к оборудованию то есть в данном случае а, вот это все оборудование это как музыкальный инструмент миксинг мастеринг инженера то есть если у музыканта это в первую очередь гитара клавиши и бас у вокалиста это его голос а, а все остальное это уже как дополнение то здесь вот это все оборудование это собственно и есть тот инструмент на котором миксинг и мастеринг инженер могут себя проявить поэтому здесь нужна звуковая карта с качественными ЦАП и АЦП, то есть цифроаналоговыми преобразователями и аналого-цифровыми преобразователями, которые могут работать в большой частоте дискретизации, у которых качественное преобразование идет без всяких шумов и какого-нибудь там элисинга, то есть когда у вас не совсем грамотно сэмплы записываются. Ну, то есть много вот этих технических моментов. Тут уже карты, конечно, нужно рассматривать реально качественные. Также, возможно, там несколько, чтобы было входов и выходов, чтобы вы могли несколько сразу колонок подключать несколько мониторов, несколько наушников, чтобы быстро можно было переключаться с одного источника на другой и слушать и контролировать себя, то есть это очень важно. Далее, качественные наушники, то есть здесь уже нужны наушники такого, можно сказать, high класса. Можно рассмотреть там фирмы синхайзера, КГ, то есть у них у всех есть такая линейка продвинутых наушников. Лучше иметь и закрытого, и открытого типа, потому что на открытом проще работать дольше и более такой звук получается естественным закрытым звук немножко задавленный но э, лучше прослеживаются какие-то басы и басовые конфликты поэтому э, я бы советовал иметь и тот и другой тип далее качество монитора ну, тут даже не обсуждается то есть монитор это самое важное вообще в что нужно вкладываться но монитора нужно отбирать с точки зрения вашего помещения в котором вы работаете то есть если вы купите какие-то огромные мониторы а у вас комната там 8 квадратных метров то но ну, это будет смотреться глупо странно и вы просто не поймете вообще всю суть этих мониторов которые вы купили поэтому монитор нужно подбирать но для домашней э, работы я поставил пятерки то есть вряд ли там больше диаметра вам нужен э, потому что как правило там, в комнатных каких то сведениях если стать больше то они начинают заводиться звучать не очень адекватно и так далее. Далее это room-корректоры типа RC, это системы, которые анализируют ваш звук в точке прослушивания с помощью измерительных микрофонов, и а, внедряют а, некую обработку на мастер, чтобы вы слышали а, звук из своих мониторов максимально честным, то есть максимально приближенным к а, ровной а, прямой, то есть к линейной частотной а скажем так а, потому что во первых может помещение ваше в первую очередь искажать то есть у вас может быть как-то расположен не очень а, симметрично ваш стол с а, компьютером и с колонками с мониторами а, у вас могут быть какие-то стены которые определенные резонансы вносят, то есть все это складывается и в той точке где вы сидите у вас может быть вообще не та частотная характеристика а, того что вы слышите чем то что есть на самом деле внутри компьютера поэтому чтобы от этого избавиться вот используют room корректоры а, я на самом деле бы рекомендовал их всегда использовать даже если у вас подготовленное помещение, потому что все равно все производители мониторов так или иначе закладывают какой-то некий характер, несмотря на то, что они говорят, что у них супер линейная там ачеха. Все равно э, неоднократно сталкиваешься с тем, что у одних мониторов чуть-чуть провальная середина, у других мониторов чуть там подкрашена верха, э, и э, учитывая еще плюс э, разницу в пространствах то без рум корректоров, ну я считаю, что просто не обойтись. То есть они должны быть. Вы не всегда можете ими, конечно, пользоваться, если вам не нравится их звучание. Хотя к ним можно привыкнуть и звучание на самом деле у них хорошее, если сделать грамотные замеры. Вы просто можете их использовать как такой некий референс и понимание, что у вас, например, чуть-чуть проваленные там средние частоты в вашей точке прослушивания и так далее. То есть очень удобно. Я сам, например, постоянно этим пользуюсь. То есть у меня всегда работает rc либо также еще есть reference 4 от. Sonarworks очень хорошая тоже измерительная система далее вам понадобятся обязательно качественные плагины то есть это сторонние плагина топовых производителей которые вы наверняка слышали знаете это waves там плагин альянс слой digital sound toys ну естественно и у плагины, если у вас звуковая карта от фирмы Universal аудио то есть какие-нибудь например, то это тоже относится сюда. То есть вам понадобятся качественные плагины. Несмотря на то, что я тоже всегда говорю, что можно, в принципе, качественный микс сделать и на встроенных плагинах ваш секвенсор, и все об этом говорят, это действительно так. Но, но это, скажем так, такое попахивать себя таким умышленным ограничением зачем это нужно когда есть в принципе на рынке действительно качественные плагины, которые могут те же задачи решить просто быстрее интереснее ну почему бы этим не воспользоваться да? зачем себя ограничивать что нет я там какой-то суперпрофессионал, я смогу все сделать и подручными средствами я считаю это скорее такое ограничение то есть можно я просто поступаю против тех кто говорит что нельзя сделать на встроенных плагинах качественные сведения что типа нужно гнаться именно за плагинами то есть качество зависит от плагинов нет тут я сразу говорю нет Качество зависит от вашего опыта, от ваших умений От вашего видения вот этого конечного звучания Если у вас этого нет, какие бы вы плагины ни купили, ни скачали, ни изобрели сами э, Качество звука финального, которое вы делаете, у вас от этого не повысится Поэтому плагины это такая вещь, что я лично советую их приобрести Но по мере надобности То есть не нужно быть коллекционером, не надо собирать все новые плагины э, В этом нет никакого смысла, вы все равно ими пользоваться всеми не будете Никогда. А, нужны только те, которые прям нравятся. Скачивайте демо-версии, попробуйте. А, если вам не подходит, удаляйте, прям вообще и забудьте. То есть, даже если вам то, что там какой-нибудь ваш там коллега, на которого вы ориентируетесь, пользуетесь этим плагином каждый день, а вам он не зашел. Ничего страшного. Это нормальная ситуация. Мы все разные, у нас все свои вкусы, свои предпочтения. Или, возможно, вы еще до этого плагина, ну, скажем так, не доросли. Как бы это там не звучало, такое, да, тоже бывает. И далее я здесь пометил еще бытовые колонки для контроля. но ну, на самом деле сюда относятся не только какие-то отдельные колонки там например, компьютерные. Все относится любая бытовая техника. То есть вы можете даже просто на наушниках от вашего телефона послушать ваш микс. Вы должны иметь возможность там день послушать в машине, например, если у вас собственной машины нет, может у друга там в машине и так далее. А, то есть здесь такая общая категория просто, чтобы вы имели ее у себя как бы, в понимании в сознании подсознание что нужно обязательно проверять свою работу если вы миксе мастер инженер на каком-то бытовом оборудовании то есть не только на качественных мониторах не только на качественных колонках не только на качественных наушниках то есть вы должны все это пробовать обязательно также на бытовых наушниках и на бытовых каких-то компьютерных колонках хай фай центрах там, кухонных каких-то там приемников и так далее. Понятно, что везде качество звука будет разное, и не нужно стремиться, прям чтобы один в один было везде одинаково классно звучало. Но вы должны понимать, что везде слушается э, хорошо, и э, микс передает, скажем так, нужные нужные эмоции, нужные частоты, ничто друг не перекрывает на каком-то определенном оборудовании. То есть это все очень важно понимать. Ну что ж, вот такое получилось видео. Надеюсь, что тут с этой информацией все понятно. Кому-то, может быть, это будет как руководство к действию, точнее руководство к шопингу, то есть что купить. Надеюсь, информация была полезна. Если есть какие-то еще вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим, под этим видео, я отвечу обязательно. Ну и увидимся с вами в следующем видео.